Всем привет, меня зовут Елизавета, и сегодня в нашем Керхер-центре на Пролетарске мы с вами рассмотрим наши две пенные насадки. Также посмотрим их в действии, ну и, соответственно, сделаем свои выводы. Ну что же, начнем. Первое, что хотелось бы отметить, у Керхера таких насадок несколько видов. Рассматривать же мы будем всего лишь две из них. Это самую продаваемую насадку FG6, это вот такой вот баллончик, и новинку 2018 года, насадку Капарц, это вот такая вот бутылочка. Что можно сразу же заметить в них разницу. Первое это у FG6 идет баллон для химии на 600 мл, когда у Капарца вот такой большой желтый баллон на целый литр. Также все-таки FG6 это более пластиковая насадка, но у а Капарца она уже идет с металлическим основанием. Ну а теперь рассмотрим их поближе, поэтому ставьте нам лайк и подписывайтесь на наш канал. Насадка FG-6, она самая бюджетная в компании Керфер. Ее цена составляет 763 рубля всего-то. За, за это вы получаете такой пластиковый баллон, в котором есть пенная сетка, также есть регулятор для подачи химии. И баллон для химии очень быстро и легко снимается. То есть буквально поворотом в одну сторону и вставляется также поворотом в другую сторону. Помимо этого, очень все легко одевается, очень даже просто, справится даже ребенок, Сильный ребенок. Помимо этого, обратите внимание, сейчас как на данный момент пенит данная насадка. Пена, можно сказать, она, я бы не сказала, что густая, она больше похожа на жидкую, очень быстро стекает с поверхности. Вроде, казалось бы, это минус, но на самом деле это даже плюс, особенно если у вас стоит, допустим, жаркая погода, и вы собрались мыть свой автомобиль, чтобы химия не высохла на автомобиле, она как раз успеет и подействовать, и при этом она успеет не засохнуть. Что можно отметить по FG6, если вы задумываетесь о том о покупке мойки и еще не решились на покупку пенной насадки, то возьмите FG6, по крайней мере она справится с своими задачами и сэкономит ваш бюджет. Ну а сэкономленные деньги потратьте лучше себе на шоколадку, ну или кто куда. Пенная насадка CapArts, это новинка 2018 года, выпустилась она в марте, поступила в продажу у нас уже. Что можно по ней сказать? Ну, во-первых, это металлическое уже основание, соответственно, мы просто так ее не сломаем. Также у нее идет очень большой баллон, который откручивается, закручивается, очень просто и легко. Сейчас обратите внимание, как она пенит. Пенная шапка у нее, конечно, прям вау-эффекта очень густая. Помимо этого, у этой насадки есть регулировка ширины струи. То есть вы можете как точкой, так скажем, носить, так и можете делать более плоский, достаточно большой угол расширения. И при этом она будет создавать вам очень густую пену. Что хотелось бы еще отметить, так то, что пени данная насадка только из-за того, что у нее внутри вставлена пенная сетка, которая легко меняется, вы можете ее заменить, прийти купить на кельхер-центр. она у нас также есть по наличию ее поменять, и она она работать работать дальше вам. уже уже посмотрели, как они работают работают, уже уже сделали выводы о том что что таки таки пенная насадка вообще она вообще круто пенит. Вот для любителей вот такой вот крутой, большой, густой шапки это прям, это ваша насадка. Для тех, кто еще сомневается в покупке пенной насадки, a little bit of a little bit of a little bit of 6 И еще хотелось бы маленькое замечание сделать: если у вас аппарат начального класса, bit К2 то, наверное, будет нецелесообразно брать копаркс. Возьмите тогда G6. Ну, хотя дело ваше, на что вы деньги тратите. Ну а с вами была Елизавета. Всем до новых встреч. Обязательно подписывайтесь на наш канал и заходите к нам на сайт. Всего доброго!